Как прошла операция? Вчера делала операцию, как раз лазерная коррекция зрения по методике смайл. Делала мне операцию сама Татьяна Юрьевна Шилова. Операция достаточно быстрая, никаких болевых ощущений абсолютно нет. Всячески поддерживают, чтобы ты не переживал лишний раз. После операции небольшое ощущение дискомфорта присутствовало. Но в целом зрение прям магическим образом восстанавливалось каждые полчаса. И вот сегодня утром проснувшись, да даже вчера вечером, уже ощущал, что я вижу мир. И это очень необычное, неожиданное ощущение, когда тебе не нужны очки. И мир вокруг четкий, ясный. И это замечательно.